Приветствую уважаемых гостей и подписчиков нашего канала. Перед просмотром не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. В Ереване 26 ноября полицейские провели спецоперацию, направленную на борьбу против уголовной субкультуры. Об этом сообщает шамшан.com. В итоге в отделение полиции и Главное управление уголовной полиции были подвергнуты приводу 56-летний ереванец Александр Макарян. Алло. 55-летний ереванец Рубен Кастанян, Бога, 52-летний ереванец Ашот Аветисян, Асмик, 62-летний ереванец Андроник Тертерян, 42-летний ереванец Жирайр Брутян, Малатия Жира, ереванец Самвел Арутюнян, Манетит Ха Само, 51-летний паруир Григорян, 41-летний ереванец Рафаэл Назарян, 46-летний ереванец Юра Удоев, 57-летний ереванец Джинде Амарян, 53-летний ереванец Андроник Сагаян, ЗАП, 45-летний ереванец, вор в законе Армен Манукян, всего, 44-летний ереванец Арсен Крчан, 44-летний ереванец Артем Рутюнян, Артем Коневской, которого недавно признали послом доброй воли, 41-летний Ара Бондурян, Наратусцы Ара, и 53-летний ереванец Воскон нациканян. В квартирах и домах указанных лиц по решению суда были проведены обыски. В домах и автомобилях некоторых из них были обнаружены ружья, газовые пистолеты, холодное оружие, патроны, бронежилеты и другие предметы.